Ну кулыч, кулич, виткуй, разом полись от ширвы сотнистую, кулич, таньой. И сушкой мяся ли на выворотку морну Ширкуй, ширкуй, запекнешь в бозе Туркую сатую, халю Межей не зыбит, тирса коет Повычет мурта на гуле до Гара, Гара, Ом. Агнезия Косметика, Йом. Братство плежилики возят Сузин, торта, Турдум, Карта, Лимоном. Уйдай. Уйдай. Кардуч приходит эбло. Венес до будешь мне бун, кипун найду, мерзистого и трукути меряю бережесту нимцом. Брея бичкует, хрупчеет, не даст землетюкский шмиг, кулычек харячу, конарею, и бишка там, и бишь потык, но север в Ялую, бурную, хурахиром, Хирум и глез и Oh, my God.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 ん<音楽> Ре-ре-ре Азва-зва-ри Ре ре ре асвари, ре асвари, аз, аз, ре азва ре, аз, ре. Око ахнули Уки-или Уки-или очи еч, еч. азва ре асвари, аз, ре Айтесь, пайтесь, бойтесь кайтесь, Асвари, реуки или очиеч, освари реуки или очиеч, Рогнулись Иже, Иже, Иже, Рпус его, Рпус Алон. Вшите одна, азвари ре, уки ири, очиеч, асвари ре, уки-ири, очиеч, шите водно, рпус его, рпус, аво, вшите одна, айтесь, байтесь, вайтесь, гайтесь, озвари, респари. Птицы одним дуром насле, тащих, коечь. Че? Че?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 что так будет, я делал бы все иначе. Если бы я знал, что будет потом, тем паче бы все иначе. Но если бы я делал бы иначе, как бы я знал, что будет потом. А если тем паче, бы все иначе, речь о другом потом, как потом. на руке, с силою чистого, силою грязного, с силой на щи, с на а, силою, силою, силою на. Сверхмус промбыт это, это быт-бит, бит, это бит-быт. Глав телерок-бум, даль, думай, раб, ум, это. Рос-снаб-бит, рос-бит-бит. не урхот кут, а утл как ут. А телеснаб сбыт, думай, раб, рок-бум, бит это. Рост-культ-раб-бит, Рост-культ-бит-бит это Кострах-мус-снаб Кост, Клуб-рок-экс-слаб Центр науч рок все, Люксео-буч-дог это снаб дог Лап, снаб, рок, клаб, рок, клаб, лап, снаб, лап, снаб, рок, лап, снаб, рок, лап, рок, снаб, снаб, рок, лап, Oh, my God.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 1100-х как-то кохать. Стропалас, отыньки а на чатра и рвует из копели, учает хичет, хичет, кует, гордут шаныга, ветер воз приходит вам.